Серия гамстер так вышло что я хотел ну, снять продолжение джалопе ну которую там но у меня сломался джалопе и прихнула но ну, я не так сильно расстроился потому что у меня там терять нечего было все раздолбана было машина я решил э, играть когда криминальную россию на, на родине ну, типа как я обещал а я опять сломался там ошибка какая-то была и мне пришлось еще и э, я уже расстроился так, что я вообще не хотел снимать, но мне пришлось. О. Эндинг. Да почему? Тут занято все. Занято так-то, я не знаю. А есть что не занятое? Да нифига людей налетело. Мы вы все вместе зайдете, нет? Мы-то вы все вместе зайдете, нет? О, ну-ка. А ну-ка, а ну стойка. Все подключился. Так, а что мы строить будем? Лагает немножко. 15 секунд, да? А, лагает жестко. Главное, чтобы не на игре не лагало. Ну понятно, игроков 14. 2, 1. Что мы будем строить? Выбор есть. Так, ват покемон. Покемон интересный. Кофе планета. Драгон. Покемон, Дезон, кофе, планета. Давай дракон. А как я дракона на Дракона. Дракон. Ну, интересно. Обсидиана из дракона. Дракона с обсидианой. Так, обсидиан. Чит. Да будет очень интересно. Так. У меня уже, я в голове уже его представил. Короче. Он будет лететь. Лететь будет, понятно? М -м так, удаляем. У меня уже он приставился в голове дракон, пошел типа, он летит. Ух ты, я даже не знаю. Ну лагает немножко. Немножко, серьезно. Вообще сильно. И вообще не понимаю, как так. Мне и тогда лагало, и сейчас. Так, давайте. А как он летит? Будет? Надо крылья ему сделать. Ну, блин. Я там уже человек, наверное, 5 вышел. 4 минуты осталось. М -м блин, я не понимаю, у меня лагает жестко. Жопу. -скор. Лагает. Давай быстрее, быстрее. Вс, я думал, вот такой дракон. Но ну, небольшой. Так, а как же ноги ему? Типа, что он взлетает. какая-то пластинка получается пока он летает похоже на драгона но я думаю еще не очень не знаю. это сложно вот почему все по уходили но все равно выбрали на и ушли как -то. это непонятно вообще Блин, да как я так а как я сделал три минуты и как я за три минуты успею дракона вам сделать а? о еще 10 человек осталось ну в принципе из 10 уже полегче немножко Но это не дракон вообще Ха -ха. у меня по моему первый не получится не очень но я скорее что сделаю но я не знаю что это за дракона будет интересно все надо будет вот тут заканчивать дракона Дракончика нашла. Крылья Вот как крылья делать, это уже посложнее. Пос Просто я не очень такой строитель, конечно. Я даже не представляю, как он будет выглядеть. Вообще не представляю себе. Как это можно вообще сделать? Блин! Куда ты?! Две минуты. Это крылья? Это похоже на крылья? Дракончик, конечно, очень, конечно. Класс! Особенно лицо его классное будет. Угу. Все Если я его успею сделать. Я не буду застраивать именно внутри, ну, потому что это тупо. Да нубы только так делают. Хотя с Михой, когда я играл давно еще. ну, ну понятно, я тогда мог быть любить... нубом и был еще сейчас не очень такойсь короче минута осталась у нас я не знаю что я успею сделать И уже уже минута осталась а я его только минута осталась почти я его только спину доделал какой-то не дракона полу динозавр блин не ну мне нравится пока а нет. Хотя, ну так себе. За минуту я должен был его уже полностью наделать, И уже скриншот делать. Но я же какой-то строитель хороший. В скобочках не очень. Потому что... Потому что... Блин, тут у меня что-то скрини сломались какие-то. 40 сек, я не знаю. Я скриншот не успею сделать. Придется опять картинку ставить. Блин, 3 секунды, я его лицо сделаю. Блин. Ть, сейчас, все. Все, я скриншот сделал, пацаны. Да. Дракон, конечно. Суперский дракон. Офигенный, блин. <н openings> Да, хороший строитель, конечно. Я представляю, что там люди по нас делали. У меня он кривой, у меня лицо дракона сломанное. Ну это голова, ну в смысле? Ну бэд, ну лок, no, ну ладно. Я не знаю. Ну вот такой, окей. Окей, поставлю. Мяу, мяу, да, мяу. Это, ш... это что? Это, это, это, это, это нормальный. Это нормальный дракон более-менее, вроде Да Ну, я не понимаю. Что это? Это... Ну, это голова дракона, но бэд. Ну, я не знаю. Я могу и но это не Это не голова, это голова, это не дракон. Не меня дракон, но не то у меня плохой дракон. Могли бы еще вот так... Плохо. Я не буду вэри... Ну, это уже... Такое. Это уже... Mm -mm. Ну как, как можно такой пиксельный делать, а? О! А, нет! Я думал, что это мой, просто у меня обсидиана тоже сделала. Я не знаю. А, еще криперы там! Что? Опа, а тут уже... Это дракон, вообще-то. Это дракон! Лег! А, блин, нельзя. Что? Мяу, но ну это, ну это, это я не хочу. Very good, но это, ну это very good. Это не в этот дырко, это бе. О, у меня такой же почти дырко. Ой, на туда поставил. Ой, нет, мяу. У меня голову туда не ставил. О боже, это что такое? Ре... это. А, понятно. Понятно, что это такое. Это, это very bad. Это очень полонговно. Блэк Чэннел выиграл! Еееее! Yeah! Oh! Выиграл. А я, а я верил. Uh -huh. Победа! Победа. Как победил такой? Как мог такое вот победить, а? ой, валяха. Как могло такое вообще победить? Я вообще в шоке. Как могло вот, как такой дракон мог победить вообще? Угар, бляха! Здорово, что такое? Что такое? Здорово, что ты? Что такое? Что ты? Что такое? здоровый. Так, короче, что тут? Сворд. Ага, uh -huh. ну я сворд умею строить. Хамбургер. О, гамбургер, гамбургер. Кто за гамбургер? Нет. Полар. Диамант. Пол... Гамбургер, гамбургер, пожалуйста. Диамант. Это типа алмазки делать. Так, куда ты? Ну, блин. Пиксельный делать опять? Не, я не хочу пиксель. Алмаз пиксельный, я не хочу делать. Короче, диамант. Ну, понял. Кристалл или алмаз? Диамант, короче. Это английский язык, в принципе. Это вообще английский сервер, если что. Кто не знал. Ну, IP будет в описании, если вы хотите поиграть. Вместе со мной. Но я не знаю, как дракон мог выиграть. Я вообще в шоке. Блях, а чтоб не у меня только не стырил. стыпсит у меня, я не знаю, что-нибудь. Диамант, ну так. Я такой диамант тебе построю, что вообще? Вообще суперский диамант. Угу. Пока не очень получается, конечно. Ну, не знаю, я потом еще и райдом пиксель не сделаю. Ну, если у меня время. А у меня время много. Но, по-моему, я маленький сделал. Блин. Не ну и ладно. По по-моему, я диамант маленький сделал. Алмаз. Я алмазник очень маленький. Я серьезно? Я алмаз маленький сделал. Да. Диамант, конечно, офигенный. Мы его расширить? Да нет. Тут... Рядом пиксельный диамант <coughs> Я не знаю, какой пиксельный сделать. Я не знаю, какой а мне не нравится уже. Ну, в форме такой. Ну, я не знаю. тесно ну, ну, и тут уже не две минуты есть я не знаю диамантом по настрою тут один большой и один пиксель, и два пиксельных почему бы и нет ну, чтобы они были равномерно то один большой и один вообще не понятно все разные размеры хотя мой такой и есть я могу их перестроить у меня время еще есть я не очень хочу это делать. Так. Сравниваем. Ну да, разница большая. Сейчас будем их перестраивать. Я же говорю, что у меня время есть. Я еще могу перестроить. Не, здесь вроде нормально. Да? Нормально, нормально здесь. В принципе, еще. Так, вот такой. Не, надо еще ширикости. Слишком маленький. У меня минута есть. Ну-ка сейчас. А сейчас. Это вроде бы нормально. Сейчас я табличку еще сделаю. А таблички здесь. это сейчас было это мне напоминает xp когда где проблемки какие-то блин где где таблички я не понимаю блин я таблички не могу найти это же не механизма декорациях таблицы таблички ну где таблички а таблички было полгода искать это не табли... о таблички Напишу на русском. Это. Это. Алмаз. Ну, а, не знаю, как это. Алмаз. Всё, это алмаз. Все, я написал. Это алмаз. Все понятно, в принципе. Кто не поймет? Это алмаз. И это тоже. И вот это алмаз. Сел, тут все алмазы вообще. Ну, я не знаю. Короче. Я не знаю. Я не знаю. Вы как хотите, но это, это алмаз. Я, я построил все, ничего не знаю. Мне нормально. Вы как хотите, конечно, но я сделал все. Что я мог. Опять. Да он опять здесь же, ну. Что он опечатал? Диамант. Это диамант, да? Ну, у меня ж такие же, ну. Ну, ок, ну. ну нет, Бета, ну, у меня тоже такой же. Я хочу, чтобы был такой здоровый, типа, на Ну, как у меня. У меня победит. Это что такое? Это алмаз? Ну, ну окей, окей, ладно, окей. Это еще ладно, это ну чуть-чуть на вообще самая малость. Еще чуть-чуть и но и уже было не на okay. окей. Это это что вообще такое? Это алмаз? Диаман. Странный какой-то диамант. Нет, бет. Вообще. Это что такое Он тоже понаписывался. Моз? Что? Неплохо. А ч я прыгаю? Это такое. Ну это опять же не. Это не. А, это... а нет, это нормально. Нет, это нормально. Бля, это нормально. А, не успел. Лег. Блин, что неправильно? Я написал. Серьезно, я на каком месте? На третьем месте. Блин. Я же говорил, что это... А, ну ладно, и мы хотя бы первое место заняли в первой игре. Короче, все, наверное, заканчивать будем на этом. В следующей серии мы по, Ну, завтра, это завтра. Короче. Завтра мы поиграем в Card Драйвинг. Но будем учиться. Это будет угарно, наверное. Потому что я никогда у него не играл вообще. Это будет впервые, когда я играю в Ситикард Драйвинг. Вообще. Буду учиться. Во второй серии мы моим даже по городу поездим. Не знаю. Аварии будет. Но ну, это будет Ой, очень угарно, да. Так-то ждите. А пока ссылка на плейлисты, ролики в описании. А пока. Ну, короче. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте и всем пока-пока.